Сегодня ночью на знакомую в пограничном состоянии то ли сон, то ли я, кто-то лез к ней по ногам. Она физически чувствовала, от криков все проснулись, мы все на карантине в Польше и почти друг друга не знаем. После вкуса какой-то мистический страх, что это могло быть и как на себя не перетянуть такие выпадки сущностей. Обычно в случае, если человек агрессивен, нервен безумен, вреден, то у него остывает астральное поле, и его астральное поле становится маленького размера. И в тот момент, когда поле становится маленького размера, то в это поле начинают проникать астральные сущности. И оно ощущается, как будто что-то лезет на человека. Что нужно сделать? Единственная возможность человеку — это начать испытывать состояние радости, искать возможности быть человеком более высокодуховным. Вот так. Практиковать метод, представлять себя в ярком белом свечении, с открытыми глазами.